Это будет весело. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Макс Эффект. Мы с вами играем за короля льва. Мы с вами играем за кошачье королевство. О, я так давно мечтал поиграть за кошек. Вообще за животные королевства. Это, короче, мир. Я создал мир. Не так давно есть такая возможность в крусайдер Кингсе создать свой мир. Ну, как бы, видите, карта, карта э, нормальная, Евразия, как она и должна быть. Но дело в том, что здесь, посмотрите на культуры. Кошкинская культура, собакская культура, драконская, слоновская, ашкуйская, ежовская, утитская, панская культура. Короче, это зверомир. Зверорасы победили. И у нас... И у нас здесь, смотрите, вот что а, во людей в этом мире нет вообще. Нет вообще. А, остались только животные. Вот, например, мы можем посмотреть, вот, вот тут вот правят собаки, тут вот вообще драконы правят, тут лошади лошадинской культуры, тут слоны, кочевники у нас правят. А, что тут еще есть? А, вот, вот тут у нас ушкуйская, тут у нас белые медведи правят. Тут вот ежи, тут утки. <с>... А вот, тут панды еще есть. В общем, <с...> <с...> <с...> очень смешно, очень весело нам с вами будет играть. Я решил начать вот вот здесь, вот в Индии, за королевство кошек. Я так хотел начать за королевство кошек. Сейчас вы поймете почему. Так, давайте сейчас разберемся с нашими решениями. Вот я династию назвал Львович, потому что истинные львы должны править миром. Король Лев. Королевство называется беги бегемотнее Я вообще сначала хотел назвать короля бегемот Но мне почему-то не дало это сделать Вот у нас Потому что Потому что нельзя называть правителя так же, как Он назывался до этого Тут вот есть бегемот Он раньше был здесь правителем Потом мы его свергли, можно сказать Создали нового персонажа и стали, И он стал как бы нашим Этим Нашим придворным у него есть Великая Родословная, я только сейчас заметил. А, нужно как-нибудь у него, нужно как-нибудь породниться с его домом, чтобы эту Великую Родословную заполучить. А, в общем-то, Династия Декатуран. А, мы можем нанять лекаря, нанять лекаря. А, ищем лекаря, ищем. Можно занять деньги у родонитов. Что? Я могу занять деньги у мегачонкиритских купцов, путешествующих вдоль, э, вдоль э, шелко шелкового пути. Кстати говоря, здесь кроме того, что э, культуры полностью изменены, тут еще и религии полностью <laughs> изменены, полностью новые религии все созданы, случайным образом, естественно. Мы исповедуем фамильярардизм. Э, Мегачонкирит. Моральный авторитет 28, глава церкви Коэн Годоль Луд Год. Потом мы на него посмотрим. Вот. Считается, что семь пророков фамильярдизма собрались вместе в ожидании откровения от высших сил. Они ждали семь дней и семь ночей, по прошествии которых Огрин, верховное божество не спаслал им священные слова, которые они записали в Сефер Хаггадах. Это священное писание кошек, я так понимаю. Священный артский текст. По завершению рукописи шестеро вознеслись, дабы объединиться с Согрином, а один был вынужден остаться, чтобы провести вечность с Мназисом воплощением абсолютного зла. С тех пор число семь проклято, и фамилиарар фамильяр ардские иерафанты неустанно следят за тем, чтобы это число никак нельзя было связать с молитвами и ритуалами. У нас, кстати, у нас, кстати, раз лимит размера вчины 7. Что бы это могло значить? давайте выберем амбицию. Какую же амбицию мы можем? Мы можем укрепить фамильярадизм. Ам... Нужно что-то вот из этого сделать Да, победить, победить в священной войне Какие священные воины тут? Тут почти все а, Исповедуют нашу религию Хотя, нет, смотрите-ка Тут Тут огромная территория Кундиноионизм исповедует. Кстати, давайте посмотрим на эти религии Тин Тинтаглиядизм а, Админиаидизм, птеронетаизм, бомбасидизм, короче, зелено зелено гораунизм. Что зелена гораонизм Почему у них почему у них кошка символ религии? зелено горанские авгуры говорят, что в глубокой древности боги, короче. И это еще, видимо, собаки собакевичит. Что? Я вообще не вкуриваю, что здесь происходит. Я не понимаю, что здесь происходит, но мне нравится. Будет весело. Это, в общем, полностью не настоящий мир, разумеется. У нас, кстати, здесь есть герметисты, посмотрите-ка, можно вступить к герметистам. Есть «Слуги зла». Слуги зла, те, кто служит злу, прячутся среди нас, посвящая сверш... совершаемые ими гнусности и вероломство своему темному повелителю. Каждое прегрешение — гимн, каждое убийство — вопль, неповиновение против слов Огрина. Амназис щедро вознаграждает такие темные сущности, как ведьмы, которые обладают неестественной продолжительностью жизни и всевозможными демоническими силами. Возможно, мы к ним вступим, потому что а, мы грешник... Uh, и исповедую мега мегачонкиретизм. Ага. Ага, понятно. Понятно. Еще тут есть волки. Да, волки. Uh, волки это воины, которые сражаются за честь и признания на поле боя. Являясь примером храбрости и взаимовыручки. Ну, я так понимаю, для того, чтобы вступить к волкам, нужно быть волком. То есть, хотя бы, просто здесь герой... Со... Хотя нет, к волкам, к волкам могут вступить еще и собаки, и кошки, и собаки, и кошки, и собаки, и кошки. Кроме собак и кошек тут, блин, жаль, никого нет. Ну, мы посмотрим, мы, может быть, как-нибудь вступим. Давайте посмотрим на особенности нашей религии сравним сравним это с кундинаидизмом Ммм... Коэн Гадоль может разрешить развод. Это глава религии, если что. Коэн Гадоль может задаровать повод Кассус Белли для военного отторжения. Духовенство может наследовать титулы. Правители могут совершать набеги. О, это хорошо. Можем, можем совершать набеги. Фамильярдизм. Люди и земли трудно обращаются в другую веру. Фамильярдская вера помог... позволяет мужчинам иметь до четырех жен. То есть мы можем... У нас есть уже одна жена, мы можем себе еще трех жен взять. Mm. Всегда есть коэн гадоль, даже если не имеет земли. Убираешь страх за короткое правление. А можно посмотреть на этого коина Гадоля? Как он выглядит вообще? Что? Это человек? Фу. А почему? А почему не кошка, например? Или собака хотя бы? Фу, фу, О, как важно! Я жутью. В принципе, священными местами обладают только кошки, но почему. Почему коэн-годоль здесь не кошка, я не понимаю. Так, а можно посмотреть тогда на вашу веру? Кундинаидизм. А, правители не могут требовать принятия веры от своих подан это плохо. Духовенство может наследовать титулы, можно организовать подготовленное вторжение, может реформироваться, не имеет главы религии запрещает женщинам участвовать в общественной жизни, в государственных делах. М -м -м. Но при этом, но при этом матрильнейные браки недопустимы. Васалы не, не, не возражают. Какая-то странная религия. Знаете, конечно хорошо играет за уже уже за крупную религию, которая а в которую много в которой много кто верит, но но но гораздо сложнее. Играть за ту религию, которая только маленькая, только зарождается, только расширяется. Давайте сейчас выберем нам амбицию. Так, давайте выберем амбицию. Что мы можем сделать? Вот, укрепить фамилиера? Не знаю. Может быть. Можно попробовать. Можно попробовать. Никто не, никто не запрещает. Ладно, чуть попозже. Так, давайте выберем путь. Я здесь выбрал несколько черт характера. Левша, потому что он бесплатный Похотливый, потому что тоже бесплатный Жестокий тоже был бесплатный Кстати говоря, коварный, гневный и щедрый Это чтобы поднять дипломатию Так, так, так, какой же путь нам выбрать вообще? Я так понимаю, нам нужно сейчас сосредоточиться на завоеваниях Поэтому я выберу путь войны Да, путь войны Ладно, так тому и быть Давайте... Укрепим фамильярдизм. Угу, угу. Да, это будет здорово. Мы получим благочестие, будет классно. Королевство кошек. Вот оно. Я еще хочу посмотреть на своих вассалов. Давайте лучше вот так вот откроем через вассальное древо, посмотрим. Так, ну вассалов у нас здесь достаточно много. В основном это священнослужители. Но есть здесь такие, которые вот феодальные вассалы. Вот, например, ты. Граф Мяо котеночки. Я знаете, что придумал? Я хочу им всем поменять имена. И желательно обратить их в свою веру. Вот, сменить религию. А он не хочет. А, ну пошли ему тогда подарок. Графство Кончипуром. А я думаю, что... Они, они по исламской системе наследуются, а мы как наследуем. Мы равный раздел. У нас равный раздел, нужно срочно от этого избавляться. Так. А давайте дадим им новые названия. Ни, династия. Не династия Котеночкин, а, а. Династия. Династия. Э, сейчас. Царап. Царапка. Царапка. Династия, царапка. О, кстати, тут есть империя Сун, тут есть Китай. И с ним можно взаимодействовать. Ой, как мило. В Китае правят панды. В Китае правят панды. Тут даже есть генерал-намезник Бивниландия. Ладно, хорошо. Хорошо. Так. Почему ты так плохо к нам относишься, дружище? Кваксо Верещагин. Он еретик? Он еретик? Может, ты сменишь религию? А? Нет? Нет? Может быть, послать ему подарок, он сменит религию. Нам сейчас нужно вообще-то здесь э навести порядок. Иначе. Иначе мы никак не сможем. Дальше продолжить. Давайте ты будешь не Верещагин, а. Э Кваксо. Кваксо. Кваксо. Это. На, -на нагламорт <laughs> все кваксо нагламорт династия нагламорт замечательно так кто у нас тут еще есть? Мяу цара лотос прыгун лотос прыгунов а, лотос а, лотос а, не знаю может быть нян нян нянкет <laughs> пускай будет нянкет а, конечно, это уже старый мем, но все равно пускай будет Не анкет и у него дракон на, на гербе. Кстати говоря, вы тоже можете предлагать названия для кошачьих династий в комментариях. А, я их посмотрю, и самые лучшие я выберу, и они попадут в этот летсплей. Очень вас прошу придумать что-нибудь смешное, чтобы нам вместе с вами было весело играть с этими династиями. Блин, а почему они все наследуют по исламской системе? Вообще, как работает исламская система, мне кто-нибудь... Просто я никогда раньше не играл за ислам. Ладно, нам нужно будет изменить законы правления. У нас не должно быть равного раздела, иначе мы потеряем множество титулов. Должно быть первородство. Нам нужно поднять уровень администрации и поднять отношения с вассалами. Так. Доступны специальные титулы, назначенный регент. Пускай будет кто-нибудь из них. Но мне не нравится, что они не исповедуют нашу религию. Вот когда они будут исповедовать, тогда я буду к ним нормально относиться, а сейчас нет. Ну, как обычно, можно нашу жену назначить. А королева Сехмет. А назначим ее назначенным регентом. Еще какие у нас есть титулы. Придворный лекарь. Он, наверное, к нам при. О, здесь очень хороший образованный Томми Барон. Давайте его назначим. Он у нас Теократ. Так, дальше. У нас столица Тагадур. Я, кстати, оставил... Э, я, кстати, оставил название герцогств и графств. Э, ну, как они, на... они по-настоящему назывались, чтобы в случае чего не путаться. Хотя, наверное, я и так запутаюсь. Вот, например... Uh, Рим называется как Рим. Амальфи тоже называется как Амальфи. И также я оставил еще uh, границы, гра границы империй, королевств и герцогств. Ну, да юрий как они, как они вот есть вот в оригинале, чтобы uh, не было, ну, неудобств лишних. Так, давайте посмотрим, какие у нас тут есть соседи, кому бы мы могли объявить войну. Вот, например, Мальдивы. Мальдивы... Нет, вот, м Мадурай. Здесь правит династия Мур. Мур. -р -р. Так, э мы можем объявить им войну. Священную войну. Пандью Наду. Сколько, сколько у нее? 381 человек в армии. Давайте ей объявим священную войну. Отлично, я думаю, мы быстренько здесь... Разберемся совсем и победим. Нам же нужно показать нашим вассалам, что мы не пальцем деланный правитель, что мы... Знаете, что у нас благородство и мужество в нас. Не кот наплакал. Ладно, простите, пожалуйста, простите, я не должен был. Так, нам прибыл придворный лекарик Бегемот. У нас уже есть более... Давайте сейчас сравним. Того лекаря, которого мы назначили, с этим лекарем. Сейчас у нас придворный лекарь Барон Томми Виппур. У него 20 образованность. Он эрудит, смышленый, честный, ленивый параноик. Но при этом бегемот у нас знаменитый лекарь. У него 17 образованность. Но... Даже не знаю, даже не знаю. Нет, пожалуй, такой лекарь мне не подойдет. Пускай он куда-нибудь... Ой, он умер. Он исчез без следа. О, -о, о Всякий раз, когда, как несчастный фамильяр Арды, страдают под игом бахариландских иноверцев, я задумываюсь, если Огрин даровал истинно верующим право вершить свою судьбу, то почему же таким, как король Сократ Бахариландия, позволяется безнаказанно ограничивать их свободу? Что если ответственность за мирские проблемы лежат на нас? Мой священный долг – освободить этих людей. Воспользуйся возможностью Кассус Белли – религиозное освобождение против любой подходящей... В смысле воспользоваться? В смысле воспользоваться? А мы разве и так не можем ему объявить войну? Он же исповедует другую религию. Король Сократ. Он находится вот здесь. У него 1400-1500. Ну, то есть мы сразу во вторую войну, что ли, ввяжемся? Ну-ка. Нет, я так понимаю, мы не вязались вторую войну, но у нас появилась этот Касус Белли, да? Ладно, хорошо, мы посмотрим а, на это, когда у нас вот эта война закончится, вот эта священная война. Так, слон взбесился и бесчинствует в городе. Он уже убил несколько человек. Что нам делать? А слон? Это в смысле, как он взбесился? Здесь же как бы в этой вселенной у нас слоны разумные. Попытайтесь поймать его. Несколько опытных укротителей слонов смогли заманить животное в ловушку и захватить. Его поместили в стойло под надежный надзор. Превосходно. Ага. И я ничего не понял. Так, все, мы можем уже двинуться на королевство Мадурай. Хотя они решили двинуться вот сюда. Сейчас мы двинемся вот сюда. Как бы не двинуться головой. А, здесь наших бьют! Наших бьют! Надо их догнать. Блин, поражение потерпели. Ну ничего, сейчас мы им отомстим. Так, так, так. Здесь нужно объединить войска, и они должны догнать вот это главное войско. Блин, я, кстати, не назначил полководцев. Кто у нас сейчас там полководец? Король Лев, Тим и Базилио. Отлично. Кстати, они... Uh, они здесь не одни воюют, тут и, и на, им еще помогает uh, граф-председатель. Кто? Граф-председатель <laughs> Тинкаси uh, из династии Котовский. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. И еще... И еще граф-бегемот. Ладно, хорошо. Кстати говоря, у нас тут... Не все даже в нашем королевстве-то исповедуют ту религию, которую мы исповедуем. Это зря. Надо это исправлять. Надо, чтобы наш... Так, кстати, я совет не назначал, они тут сами назначились. Вот барон Тим. Барон Тим, надо, чтобы он обращал всех в свою веру. В нашу веру. Вот здесь округ поражен ересью мимитиизм. Давайте против них. Хорошо. Я так понимаю, у нас здесь не будет никаких проблем с Кассус Белли, потому что а, все остальные против нас обычно а, исповедуют другую религию, и мы можем объявлять им священные войны. Это замечательно. Так, защита или нападение? Вот в чем вопрос. Я могу решить ее для себя. Можем выбрать агрессивный командир, командир обороны или упорный. Я думаю, что упорный, потому что защита боевого духа это очень важно. Этот код будет упорный. Этот кот будет упорно сражаться до последней капли крови, вдохновляя своих людей поступать так же, отказываясь отдать врагу хотя бы 5 земли. Интересно, а тут а тут э, вот эти животные, они живут э, сколько лет? О, кстати говоря, фамильярардизм, оказывается, это ересь религии Мистер Бигглсвортизи... Мистер Бигглсвортитизм. Что это за религия? Мистер Бигглсвортитизм. Мистер Биглсвортитизм отличается от традиционной конфессии своим радикальным толкованием священного писания. Мистер, Бил... Мистер Биглсвортицкий и Орафанты постоянно спорят о допустимости некоторых интерпретаций, чаще всего склоняясь в пользу жестокости и агрессии. Они говорят, что Огрин — воинственный и суровый бог, на что указывает Сефер Сагадах. И не стоит представлять эти слова как метафору, чтобы сделать паству по корне. В остальном же эта ветвь ничем по сути не отличает от традиционной. Mm -hmm. Ну я вот сейчас смотрю на особенности этой религии, она... В принципе, она такая же, как наша, но у нас она немножко лучше. У нас она немножко лучше. Поэтому я оставлю свою религию. Мне нравится. Смотрите, как их тут много. Блин, жалко, что модельки все равно остались человеческие. Было бы прикольно, если бы их заменили, там, например, на армии кошек, или, или собак, или лошадей, или драконов. Так, Шривиль... я не буду читать эти непроизносимые названия. Больше времени уходят. Uh, так, давайте попробуем напасть. Но только один день. Все. Так, пускай они теряют боевой дух постепенно. Uh -huh. Все, мы можем выдвинуть требования. Uh, предложить uh, выдвинуть требования, да? Все, теперь вот это, вот это принадлежит нам. Ну, в общем, так вот... Вот такая вот первая серия прохождения за Королевство Кошек. Пишите, как вам понравилось или не понравилось, стоит ли продолжать. Вообще, как вам, нравится такой формат или нет? Было ли вам смешно? Напишите, пожалуйста. А, если хотите, будет продолжение. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до следующей серии, если она будет, конечно. И всем пока!